Здесь я показываю вам условия труда и проживания за границей, в частности в Польше, где я сейчас нахожусь, я тут живу и работаю. Уже вот будет полгода в ноябре, как я здесь работаю электрогазосварщиком, и часто пишут мне как русскоязычные, там белорусы либо украинцы, такие поляки, различные вопросы и предложения, также тоже поступают. По поводу того, какие видеоролики хотели бы еще увидеть люди на моем канале. И вот недавно написал тоже поляк, попросил, чтобы я снял видеоролик о том, как мне живется в Польше. Тут нервно или нормально, нервово, чудобже, я к собе тут и чуваю, и в шизку таки. Постараюсь сильно не растягивать и скажу так. Уже были сюжеты, конечно, в принципе, на эту тему. В частности, сюжет о Польше. Польша каторга это или страна возможностей. Я там говорил, но ну, все-таки сделал в конце уже вывод, что Польша это страна возможностей. Для предприимчивых людей это страна возможностей. Польша это страна возможностей, я считаю, в том плане, что здесь есть довольно широкие перспективы для развития бизнеса. Потому что Польша сейчас ну, очень развивается очень быстрыми темпами польская экономика растет буквально как на дрожжах и много рабочих мест, развивается промышленность, развивается торговля. В этом плане очень благоприятная здесь обстановка для развития различного рода бизнеса, я так считаю. Но в плане работ, так скажем, черновых, там, строителем, с я не знаю, штукатуршиком, сварщиком, слесарем, и так далее, то я бы, конечно, посоветовал лучше ехать куда-то куда дальше на запад, потому что там все же вы сможете заработать побольше, побольше чем в Польше ну, на таких специальностях. Ну а что же касается именно меня, как я себя чувствую в Польше, Ну я вам скажу, что в Польше я чувствую себя отлично, потому что я здесь развиваюсь на самом деле. Польша дала мне, во-первых, финансовую независимость, это очень важно в жизни, особенно для парня 26-летнего. Просто так сложилось, я сам из Беларуси, и так сложилось, что не было у меня работы в Беларуси. Вернее, она была, я работал, потом меня забрали в армию, я пришел, все, работы нет, никуда не берут. И пришлось ехать за границу. Родители мои живут в Италии, поэтому поехал к ним, там занимался отделочными работами внутренней отделкой помещений об этом тоже есть видео кстати на моем канале но зарабатывал там копейки приходилось жить с родителями как бы ну сами понимаете когда уже ты стал взрослым человеком то какие бы хорошие родители не были все равно тяжело с ними жить потому что ну хочется быстрее начать жить самостоятельно идти своим путем так вот, ни в Беларуси, ни в Италии у меня такой возможности не было. А Польша мне такую возможность дала. Я здесь нашел более-менее достойную работу. За пару месяцев буквально сумел уже приобрести автомобиль. Собственно, спокойно я себя чувствую уверенно. Развиваюсь в различных направлениях. Ну, очень много проектов, очень много планов в голове. Я надеюсь, что удастся все это осуществить. О польском менталитете хотелось бы сказать пару слов. Тут тоже только одни плюсы. Ну, понятно, что в каждой стране, какая бы страна ни была, есть и хорошие, и плохие люди, есть и бандиты, и алкаши, и наркоманы везде. То есть, ну и козлов, как говорится, везде хватает. Но если говорить о нас и в целом, о моем личном впечатлении о поляках. Я никому не навязываю это, это моя личная точка зрения, ну, весьма, я считаю, что это весьма позитивные, отзывчивые люди в большинстве своем, то есть веселые, жизнерадостные, и, но они такие, то есть как ты к ним, так они к тебе, то есть даже не так, я бы сказал, что если ты к поляку будешь хорошо относиться, то он к тебе отнесется еще два раза лучше. И, соответственно, наоборот, если ты к нему плохо, он к себе в, в два раза хуже отнесется. Но я не считаю, что это какая-то плохая черта характера. Пожалуй, это наоборот плюс, потому что так и должно быть. Как ты к людям, так, я, так я и люди к тебе. Польша мне дала также очень интересный полезное, скажем так, знакомство. Я здесь встретил уйму замечательных людей, как поляков, так и украинцев. Сейчас живу здесь, мы ну, живем вместе в доме частном. Ну, снимаем, получается, комнаты. Тут по 2-3 человека в комнате. Как бы от работы живем. Но ну, здесь хозяева, поляк с полькой, уже пожилые люди. Очень хорошие, тоже доброжелательные. И тут такая ситуация просто, что у нас текучка постоянно, потому что Люди с Украины приезжают на работу с рабочей визой. Виза заканчивается и, соответственно, они вынуждены ехать назад, чтобы сделать визу повторно, там открывать и так далее. Там, или сделать воевузкое запрошение. И таким образом вместо них приезжают другие люди. И постоянно такой идет круговорот. Ну и таким образом знакомишься с абсолютно разными людьми. И это, несомненно, развивает это. Я вам скажу, уникальный жизненный опыт на самом деле, потому что там с разных уголков Украины едут люди, едут люди из Белоруссии, также и поляки тут с нами живут, разные приезжают, общаясь со всем, с узнаешь что-то новое. Но это, это бесценный опыт, что здесь сказать. Так что в этом плане тоже только плюсы, только сплошные плюсы Польши. В Польше я перестал абсолютно смотреть телевизор, ноутбук я открываю только для работы на Ютубе, либо в группах ВКонтакте и в Фейсбуке. В Польше я научился реально грамотно распоряжаться своим личным временем. В Польше я научился буквально практически ни одной минуты своей жизни не тратить впустую. А время, как известно, это самое ценное, что у нас есть, потому что любой практический ресурс возобновляем. Деньги можно заново заработать, одежду купить, еду, но время уже назад не вернешь. Вот. И здесь я реально научился распоряжаться своим временем. Пока что тяжеловато, не до конца еще получается, но я уже близок к тому, чтобы стать в этом гуру, скажем так. Вот. Ну, собственно, так. Нормально, спокойно я себя чувствую в Польше, уверенно. Я чувствую, что впереди у меня огромные здесь перспективы. вот, Поэтому все, кто заинтересован в том, что будет происходить в моей жизни дальше, обязательно подписывайтесь на мой канал. Я уверен, отсюда вы подчерпнете, так сказать, зачерпнете и для себя. Уйму интересной полезной информации, связанной с жизнью, с заработком за границей. Здесь вы сможете увидеть все успехи или неудачи, которые будут со мной происходить. Я тут рассказываю обо всем. То есть, будь то неудачи, будь то удачи. То есть, говорю всю правду, как есть вам. И еще, конечно же, такой момент. Да-да, именно так. Ну, я бы не сказал, что уж э, самые красивые в мире девушки в Польше, но тем не менее, вот если, опять же, я был в, дальше в Западной Европе, и сравнить э, девушки в Польше э, гораздо более красивые, чем брать дальше-назад. Не знаю, почему так, но это, несомненно, радует тоже. Ну вот, собственно, и все, дорогие друзья. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Также все, кто заинтересован в жизни и заработке за границей, обязательно подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мои группы ВКонтакте и Фейсбуке. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому видео. Там вы найдете кучу интересной и полезной информации для себя. Также свежие вакансии в Польше, которые я там периодически буду выкладывать. В основном, кстати, там набираю людей на работу именно к нам, где я работаю сейчас. Вот, поэтому обязательно смотрите, следите, и вы не, проку... не пропустите ни одной вакансии. с ссылками на мой канал с друзьями, продолжайте задавать свои вопросы в описаниях, э, извиняюсь, в комментариях под этим видео. И вы обязательно услышите на них ответы в моих будущих видеороликах. Также хотелось бы отметить, что те вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответ там, в ближайшее время, там, в день-два, э, задавайте их в моих группах вконтакте и фейсбуке но ну, а те уже вопросы на которые вы хотели бы услышать ответы в развернутом виде в видео формате задавайте их непосредственно в комментариях под видео на ю и тогда не так быстро но там через неделю две будет ответ за то видео формате в развернутом виде обязательно будут ответы на все ваши вопросы также жду от вас новых предложений по поводу видео, может быть что-то вас будет интересовать очень сильно и вы хотели бы увидеть сюжет, пишите и в меру своих сил и возможностей, я обязательно сниму его для вас. Ну а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк и Юго-Западная Польша, до скорых встреч друзья, пока.